Всем привет, друзья, вы на канале Easy FIFA. Ранний доступ, как же мы долго этого ждали. Сегодня самое время рассказать, что же произошло за это время с моим клубом. Надеюсь, будет интересно. Не забывайте поставить лайк под этим видео, ну и подписка на канал не будет лишней. А я желаю вам приятного просмотра. Собственно говоря, как только вышла FIFA 22, я сразу же пошел ее скачивать. Разумеется, как и все, был большой интерес открыть первоначальные паки. Не выдали мою первую команду, дали первые пакцы и в них мне особо не повезло. Например, в прошлом году я сразу же поймал информа. И этим заработал себе 10 тысяч монет Благодаря которым дальше пошел собирать СБЧ и все в принципе сложилось довольно круто Но тут мне повезло меньше Я словил таких себе игроков и у меня Максимум по-моему было 8 тысяч Монет, благодаря которым Разумеется я пошел собирать продвинутые СБЧ, думаю многие из вас слышали Еще с FIFA 17 Про гениальность этих СБЧ Насколько круто их собирать и насколько Это полезно для бюджета команды Особенно в самом начале игры В самом-самом начале меня меньше интересует геймплей, меня больше интересно собрать классную команду. Вот тогда, когда я собираюсь в годный состав, я начинаю смотреть какие-то гайды, изучать мету и примерно понимать, как стоит действовать в новой фивке. Этот год не был исключением, поэтому я сразу же пошел собирать СБЧ в надежде на годный дроп, благодаря которому я смогу собрать себе стартовую тиму и дальше уже мог бы затестить новые режимы и изменения в Rivals. Так как смотреть на футбине сборки был такой себе вариант, игроки быстро дорожали, все пытались собрать максимально быстро гибриды лиги, гибриды стран и гибрид и стран, но там по сложнее условия я начал с первых двух. Собирал я все это довольно долго, сидел над некоторыми челленджами реально по полчаса, но это того стоило, потому что в самом первом паке я поймал Альфонсо Дэвиса. Да, этот канадец с нереальным пейсом, как же он жестко разрывает в аварии, да и вообще в Бундеслиге он очень крутой. Пэз 96 одна из самых быстрых карт в Фифе, стоил он на тот момент где-то 50 тысяч, позже его цена поднялась до 70, благодаря этому я смог заработать чуть больше монет, я решил его но придержать не до конца. Об этом я хочу с вами поговорить чуть-чуть позже, объяснить, почему стоит игроков продать именно сейчас и нет смысла их держать до официального релиза игры. Собственно, на радостях я его положил себе в клуб, монет дальше не было, распродал весь мусор и также пошел собирать остальные СБЧ. Как таковых проблем со сборками в дальнейшем не было, просто тратились довольно большие суммы, а так как я решил придержать Альфонсо Дэвиса, мне приходилось прямо таки продавать все, что у меня было, дабы собирать эти СБЧшки. И следующее СБЧ я выбрал не самое простое Для него изначальный состав я специально выбрал бразильцев. Там нужно 11 игроков из разных лиг. В прошлом году было легко собрать бразильцев. В этом году проще собрать Аргентину. Но я этого не знал, честно говоря. Некоторые бразильские игроки теперь недоступны в этой версии. Поэтому мне пришлось как-то выкручиваться. из бразильцев строить свою команду. Потратил я на состав что-то около 15-20 тысяч монет. Э, да, довольно много. Спорить не буду. Для начала игры это большие деньги. Но оно того стоило. На самом деле, когда я открыл парк. Я был безумно рад, по одной простой причине, я поймал годного информа, а именно Венисуса Джуниура. цена его 170 тысяч монет в начале игры, да даже игра еще не вышла, ранний доступ, у меня уже есть 170к и в паке еще был Паула Дебала, да, что немаловажно, 30 тысяч монет, 200к просто офигенно. На самом деле, за парочку СБЧ заработать такие деньги, это супер круто. Не отрицать, что мне повезло. Реально, мне безумно повезло. Поймать такие карты за 2 СБЧ это очень хорошо. Дальше я распродал всех ненужных бесплесных игроков и пошел собирать потихоньку остальные челленджи. В некоторых паках падло хорошо, некоторые я собирал в минус, но, в принципе, я был доволен. В одном паке я поймал Рубана Диоша, мой первый волкаут. Также в этом наборе был Сент-Джуст и Информ. То бишь, это где-то 40 тысяч монет за пак. Только этими игроками и остальной мусор где-то тысяч на 50. Это все вышло. Дальше я решил немножко отойти от продвинутых избачей и собрать новые титульники. Я понял, что полностью собирать смысла особого нет. Паки там слабенькие. Собрал один челлендж. А именно Борусия Дортмунд, Борусия Мюнхен Гладбах. Там был в принципе неплохой пак, но я не ожидал, что он настолько будет крутым. открывая его и вижу Дембеле вместе с Марсиалем. Два топовых француза в одном паке. Марсиаль 16 тысяч, Беле 60. Как вы понимаете Больше 75 тысяч с одного Пака. Это очень круто И я решил, что стоит собирать состав Решил я так. Тратить монеты Сейчас полностью на состав смысла особого нет Объясню почему. 27-го состоится Релиз для владельцев ультимейт здания, Которые получают 4600 FIFA поинтов. В это окно, когда Будет полный релиз и открытие Лютая паков по 7500 Будет жесткая просадка играбельных игроков И как бы смысла держать их сейчас Нет. Нужно правильно будет закупиться вовремя в это окно. Также посмотреть на команду недели, там взять Венисиуса и остальных, потому что команда недели довольно быстро исчезнет. А игроки по типу Венисиуса, Тони и еще там пару ребят есть, они будут стоить крутых монет перед Викинг Лигой. Поэтому было принято решение потратить 60-70 тысяч на состав, дабы потестить геймплей, понять, какая игра сейчас, что изменили, что интересного. Все-таки ради чего мы покупаем эту игру? Ради геймплея, а не только сборок состава. всем Интересно поиграть в Q-Division Rivals, посоревноваться с лучшими игроками, так что мне было интересно затестить геймплей. Собрал я вот такую вот команду. Она не самая крутая, очевидно, всего 70 тысяч монет, но если смотреть как для начала игры вполне себе годный состав. На кого я делал основной акцент? Это, разумеется, Фредерико Кьеза и Боррелла. Эти игроки очень годные, особенно для старта. Один стоит 17 тысяч, один стоит 10 тысяч. Цены очень маленькие, но они дают свой результат. Также меня порадовал Мюриал и Хитарян. Эти карты вполне себе были неплохие в игре Да, у Мюриала не всегда залетали его удары Но в какой-то мере карты его это компенсируют за счет своей физухи и скорости Хитарян отличная передача, отличная скорость, отличные удары, все на высоте эль просто бегунок, больше про него ничего сказать не могу В центре поля играл у меня еще Дилейни, как опорник, вполне себе классная карточка У него статы просто топовые, 2000 монет и он баш А если совсем плохо с деньгами, то смотрите именно в его сторону. Края обороны это Хесус Навас и Алекс Телеш. Алекс Телеш в какой-то мере мой любимчик. Я его покупаю в каждой фифе последние три года, но в этой фифке что-то мне совсем не зашел. Пейса мало, он никого догнать не мог. Хоть у него хороший пас, неплохой дриблинг, но карта такая себе. А вот Хесус Навас хоть и имеет физику 58, там силу 40, но благодаря Пейсу 87 он вообще всех закрывал и он меня порадовал. Центр защиты и вратарь у меня довольно такой обычный. Это Диего Карл, и Дэвид Алаба на воротах Серхио Сенхо Вратари сейчас все лютые Это можно заметить, например, по ударам с подкруткой Если в прошлой фивке с определенных позиций 100% залетало То сейчас вы бьете И любой вратарь, даже какой-нибудь нонрарный бич, это отобьет Не знаю, это будут фиксить 100% нужны патчи, потому что вратари супер лютые Забирают все Конечно, когда бьют по твоим воротам, ты счастлив Но когда ты не можешь забить там с 15 попыток своему сопернику То это очень жутко бесит Если говорить про оборону, то в принципе мне все зашло Хочу попробовать Ля Круа. Все-таки взять его Ля Круа у Помикано. Это... Парочка мне зайдет, вероятнее всего, больше за счет скорости. Лаба неплохой, но все-таки силы ему не хватает. Пейса тоже. Отборы такие себе. У Диего Карлоса проблема только с пейсом и балансом. Но вот отборы у него прям топовые. Отыграл я около 6-7 матчей. Не сказать бы, что это много. Но я смог примерно понять, какая сейчас мета, что стоит делать. Я помню, что в прошлом видео говорил, что медленный геймплей может быть не совсем интересным. Но пока что это довольно прикольно. По одной простой причине это похоже на реальный футбол. Вы видите кому отдать, можете загрузить Крутую диагональ, можете разыграть Медленную позиционную атаку Особо никто не бегает, за счет Крайков конечно можно выезжать Но все же сейчас рулит Передача и моменты гораздо Проще создавать за счет каких-то Комбинационных действий, а не просто забеганий Нападающих, либо крайних Полузащитников. Удары в целом не зашли Залетает в принципе все, но вратари Как я уже говорил ранее, очень дикие И я бы не сказал, что мне это прям нравится Когда они отбивают все. Меньше начало решать Пейс, мне это реально понравилось Потому что не обязательно теперь ставить супер мету Можно играть игроками с меньшей скоростью Но с лучшим Дефендингом, выбором позиций И остальными статами защиты Много сказать про геймплей не могу Так как провел меньше 10 матчей, честно Пока нравится, но как дальше будет Сложно сказать, сейчас хочу с вами поговорить О будущем, собственно говоря, моей команды Как я буду действовать и что я, собственно говоря Буду делать дальше, состав я уже Продал на данном этапе, у меня сейчас В клубе плюс-минус 400 тысяч и в клубе валяются какие-то игроки Я бы чешки, всякое такое И буду ждать уже, когда выгрузят мне мои FIFA Points 27 число, будет стрим, будем открывать паки Надеюсь, что-то годно упадет И вот как раз в это окно я буду закупать себе свою команду Постараюсь как-то поймать годные цены Некоторых игроков буду, разумеется, вгонять себе в состав Но большинство это будут игроки на перспективу То бишь, плееры по типу Винисиуса Джуниора Его, конечно, можно поставить в состав Но это будет больше как инвестиция Так как скоро первая Викинг Лига Условия там лютые, нужно пройти миллион отборов С этим разберемся чуть позже Думаю, в следующей серии и подобной рубрики Об этом всем своим поговорим Если вам зайдет это видео Я буду вставлять таких довольно играбельных игроков Непосредственно под Викинг Лигу, под перепродажу Думаю, цены как раз на них взлетят Будут пиковые цены под первую Викинг Лигу И тогда получится заработать немного монет Да и не потерять на своем составе Какую команду я хочу собрать, я еще не знаю Думаю, в Телеграме все и об этом буду вам говорить Если хотите, вам интересно следить за событиями команды Вообще за моей жизнью, то заходите в Telegram. Там я часто нахожусь, общаюсь с вами в чате, делаю интересные посты, так что заходите, обязательно подписывайтесь. Спешить тратить монеты я вам не советую, потому что сейчас рынок довольно непонятный, потому что есть те же паки с предпросмотром, сейчас выгрузят FIFA Point, и все может жутко просесть. Я вам советую придержать монеты, не спешить, поиграть какой-нибудь португальской лигой, особо не вкладываться, ну и уже со временем разобраться, как работает рынок, и только тогда закупать годнейший состав. Собственно, надеюсь, что видео вам понравилось, В оцените его лайком, я буду еще пилить видосы по моему клубу Как у меня все продвигается Интересные трейд штуки Как зарабатывать монеты Как их правильно тратить Отборы в Викинг Лигу Сама Викинг Лига Короче говоря, будет интересно И надеюсь, вам это все будет заходить В конце хочу пожелать вам удачного старта Чтобы у вас все получилось Чтобы был годнейший дроп Ну а на этом я буду заканчивать Всем спасибо за просмотр И всем пока